Всем здравствуйте, иду за Вороном, вот он меня красавчик увидел, ходит два дня вдоль озера, сегодня завершил побег, разорвал проволоку, цепи колесам привязаны, и убежал к кобылам хорошо что добрые люди позвонили увидели что убегает сказали кобылом кобылам прибежал там хозяин кобыла его привязал я успел его до того как уехал привязать на место так бы он натворил тут делов Есть небольшие минусы в содержании жеребца. Но больше плюсов. Так что это и не минусы. Вот так вот, вот, вот так вот вот. Вот там высуха где-то поплыла. Тут он. Одни дни таскал колеса. Вот такие уже гагорята. Плавают. Плавают. Лебеди еще. Семь у них, по-моему. Лебедят. В общем, он уже тут свой. У тебя-то сутками его не боятся. Могут прямо вот возле колеса даже плавать. Вот так вот-вот. Вот так вот-вот. Да, Ворон? Красавец. Ага, красавец. Вот это вот он таскает. Три колеса. Я уже как-то вроде снимал. Ох, сколько полутов показывал. Нет, то он может вон к тому дому утащить. И дальше при желании. Если желание у него такое есть, сходу срывает и тащит. Но есть в этом плюс, что постоянно переходит с места на место. Поел, перешел, поел, перешел. Но когда ветер по направлению дует с того места где кобылы если еще кобылы начинают гуляться то все с противоположной стороны озера его только искать вечером ну, как-то вот так вот да сейчас я тебя напою заеду в водичку MBC 뉴스 박진주입니다. Вот он, мой красавец. Покупались мы. Да, Ворон? Водичка в принципе пойдет как-никак. 11 июля сегодня. В прошлом году заплывал я примерно от того дерева и выплывал. Ворон, погоди. Вон, в общем, куда-то примерно вот на зеленый дом в проулок. Ну, по диагонали. Недалеко от камыша, чтобы он плыл. Прошлый год я первый раз попробовал. Ни разу. Воду на нем глубоко не заезжал раньше. Самое по живот. Заехал, попробовал. Ему вроде тогда понравилось. Через все озеро не стал рисковать, переплывать. Так как думал, там либо сеть, либо что-то. Запутаемся. Ну как-то вот так вот, да? Домой поедем. Или в лес поедем. А? В лес поедем. Ладно, пока отключаюсь, особо нам нечего рассказывать и показывать. Утка есть на этом озере, а выводки разные, черки даже уже на крыло один выводок есть, летает. Ну вот так. Всем здравствуйте. Вот увидал козлика, буду пробовать манить. Манок только у меня что-то нифига не настраивается Ноль эмоций. Метров, может, 200 до него. Ну, судя по ушам, ему полты не дают меня услышать но мне интересно еще поближе попробую подойти сейчас Вообще, что там на сегодня не дуется? Вот так вот вот. Снова два козлика. Так, и оба опять рогатых. Но у меня Монок сегодня вообще не хочет работать В общем, голову подняли и опустили. Сейчас подожду, потом еще свистну. Вот, один рог сломанный. Надо его или манить, или скрадывать, пробовать. Поближе разглядей.